Привет, друзья! А сегодня мини-урок по приему тремола вибрато который победил по списку. Чтобы голосовать и выбирать в списках, вы можете проходить по ссылке в описании в группу уроки игры на балаке ВКонтакте. Да? И там же ссылки. Есть и на ноты, и на другую, и на другое. Сегодня я решил взять, конечно же, тему Лизы Бричкина или воспоминания Лизы из кинофильма «Азори здесь тихие» в обработке Михаила Рожкова. Эту мелодию вы можете приобрести в сборник, и она находится там, вместе с гитарой. Новый сборник, саундтреки для дуэта лайки и гитары. Вот такой вот бирюзовый сборник новый. Он есть в двух вариантах для тех, кто с легкостью читает ноты, просто, ноты, балалайки и гитары, комплименты, а есть также вариант сборника, где есть и табы, то есть и у балалайки есть табы, и у гитары есть табы, все сделано для вас, только для вашего удобства, вот, эту темку мы как раз сегодня разберем, но самое главное мы разберем, как играется прием тремола вибрато, и еще один момент, друзья мои, давно пора проводить конкурс яблочко, и многие Многие уже мне пишут и спрашивают, ну когда же, наконец, будет конкурс. А вот вы мне и ответьте. Если вы готовы, то пишите в комментарии, мне в личку. Как только наберется человек 15-20, 40-50, ну 15-20, я думаю, достаточно, сразу объявлю о начале конкурса, о возрастных номинациях, о возрастных категориях и о номинациях, конечно же. Так, ну поехали, целиком сыграю. Ну, я решил закончить на, на тонике, на ля. вообще, мелодия идет на ми. Туда. Вот. Для приема тремола, для начала, нам нужно, первое, поменять немножко посадку. То есть, при обычной посадке балайка находится, ну, так скажем, глубоко, уверенно, три точки опоры, все нормально, да? Для приема тремола вибрато нам нужно баллайку приподнять. То есть, сдвигаете ноги, и баллайка оказывается выше. Для чего? Чтобы правой рукой мы как бы обнимаем и прижимаем инструмент к себе. Поскольку прием довольно трудоемкий. Да? И первое упражнение вам нужно научиться вот этой частью ладони, прижимаясь к подставке, делать э, качающееся такое движение. Привет! Вот это вот. В общем, задача научиться делать качалку для начала, да, то есть постепенно, потихонечку, раз-два, раз-два, а потом увеличиваете скорость, при этом амплитуда должна быть маленькая. Затем указательный палец, гибайте, да, ну, примерно под 90 градусов он должен находиться по отношению к струне, да, большой палец можно сверху положить, эти а здесь пальцы тоже подгибаете, и все, вот оно у вас получается. То есть прием-то не громкий, поэтому касаемся их самым краешком, Работаем только самым краешком пальца, буквально. То есть, у нас никак при не мы там играем по панцирю, допустим, панцирь, здесь вообще никак не взаимодействует. Еще раз, значит, сначала учитесь раскачиваться на подставке, да, на подставке. Старайтесь не глушить струны, да. Вот он. Слышите, да? Звук меняется. И потом указательным пальцем. У меня указательный палец приходится примерно на ноту до диез. То есть, сколько мне хватает. Ну, До диез это или, или ре. Смотря сколько, сколько у вас ладов здесь. Вот. Так. Мелодия. Основная тема. Да. Ми, ре, фа ми ре до си до ми ре фа вторая фраза ре до ми ре до си ля си до до си ре до си ля соля до си фа диез си ля до си фа бикар. и со ля, си ля можно флажолетик к французский поставить. Все, вот такой вот мини-урок получился. Осваивайте, голосуйте в группе. Ну, голосования довольно далеко были. И пишите мне все, что думаете по конкурсу Я блачка Жду от вас комментариев. Ставьте лайки, блайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, как обычно. В описании есть все ссылки на сборники, на ноты и все прочее. Все, пока!